В данном видео я расскажу, как установить для сотрудников плановые значения показателей. Заходим в пункт меню «Показатели» – «Установка плановых значений». Нажимаем кнопку «Создать». У нас открывается новый документ, в котором на вкладке «Плановые значения показателей» в левой части поле для изменения и добавления данных по сотрудникам, в правой части – по показателям. Вначале нам нужно добавить сотрудника. Для этого нажмем кнопку Добавить. Появится новая строка для добавления сотрудника. В столбце сотрудник указываем FIO. Можно это сделать вручную, либо нажать на троеточие и в открывшемся списке выбрать нужного нам сотрудника. Предлагаю это сделать намного проще. Нажать на вкладку дополнительно, указать в поле Helpdesk нужный нам отдел, нажать кнопку заполнить и вернуться на вкладку плановые значения показателей. Смотрите, автоматически добавились сотрудники указанного нами отдела. В правой части для работы с показателями показателем у нас добавились автоматические показатели, которые заполняются в обязательном порядке. Установим для них значение. Оклад будет 20 тысяч. Премия тоже 20. Районный коэффициент 15. Норма рабочего времени. К примеру, мы хотим рассчитать за ноябрь. Там у нас было 176 рабочих часов. добавить новый показатель делаем это по аналогии с добавлением сотрудников нажимаем кнопку добавить вводим либо вручную название показателя либо нажав на троеточие выбираем из возможных вариантов в данном примере я добавлю три показателя и установлю для них значение которое считаю необходимым напомню что всю информацию по показателям вы можете увидеть в справочнике «Набор показателей». Как это сделать, вы можете подробнее посмотреть в видео «Значения реквизитов показателей». И добавлю последний показатель «Процент отражения рабочего времени». Установлю значение «4». отражения рабочего времени. Значимость проставилась автоматически в соответствии с данными, которые хранятся в справочнике. Смотрите, у показателя оценка исполнителя автоматически добавилась значимость 3. Открываем справочник набор показателей. Здесь значимость аналогичная. Вы можете поменять значимость. При этом изменится стоимость доли показателя. Было 2,220. Сохраняем. Стало 1666 стоимость доли показателя. Итак, для одного сотрудника мы заполнили плановые значения по показателям. Теперь это нужно сделать для других. Можно это делать вручную по аналогии с первым. Но если у вас данные по показателям сотрудников отличаются незначительно, то предлагаю сделать это быстрее. Для этого нажмем правой кнопкой мыши на строчку «Сотрудникам», для которого уже установлены значения. Выберем из открывшегося меню вариант «Скопировать». У нас перенеслись данные по показателю. Осталось только заполнить сотрудника. В списке сотрудников не могут быть элементы с одинаковыми данными. Поэтому, чтобы добавить Скарлетта Хару, мы ее вначале удалим, скопируем данные показателей Так, для сотрудников мы указали значение. Осталось лишь запомнить данные по документу. Перейдите для этого на вкладку «Дополнительно». Укажите здесь дату и организацию. Теперь сохраните плановые показатели сотрудников, нажмите кнопку «Провести» и «Закрыть».